Так, всем здорово, мужчины, всем привет, с вами Егориус ТВ, как всегда. Э, такая интересная ситуация, у меня с другом общался, друг Юбани, вы его все знаете, он мне постоянно пишет сообщения всякие там во время стрима. Э, общались с ним э, по поводу серверов, где бы мне поиграть, и он говорит, есть у меня, ну, на трех серверах он играет, это Астериус, Скрайт и ГВЕ сервер. И он мне говорит, Егорович, говорит, ну долго объясняйте, давай лучше эти видосики запишу. И, ребят, записал мне видосики, настолько классные, что я решил с вами поделиться ими. Вот, заваривайтесь и чаек, усаживайтесь поудобней. Видосик идет 40 минут, получается, где-то в общее время. За это время вы познакомитесь с тремя серверами, где можно поиграть в 2020 году. Серваки они постоянно играют, они уже на протяжении.. От трех до 10 лет до 15 даже вот Астериус вообще 15 лет уже получается работает. Вот. Так что подписывайтесь на канал на Егориус Тв. Подписывайтесь на Юбани. Ссылочка снизу вот. и приятного просмотра. Давайте, ребята. Давайте. Всем привет! С вами Юбани. И я записываю это видео специально для YouTube канала Егориус Тв для нашего Егорки. Хочу начать с сервера э -э ГВЕ интервью онлайн смысл в том что здесь две фракции противостоящие друг другу весь пве контент из игры вырезан вам не нужно где-то там крабить в рецепты и все остальное все основано на пвп вам нужно захватывать деревни вам нужно захватывать форты чтобы увеличивать преимущество вашей фракции деньги добываются за убийство и за захваты пвп если обратить внимание у меня над головой написано 7 а аденок кого то 27 и так далее и тому подобное зависит это от вашего личного капа то есть от шмота от заточки от эпика не эпика и хирос вы ну и так далее вы понимаете появляетесь выбираете фракцию появляйтесь с 60 уровнем я только что создал персонажа берете себе бесплатную экипировку, при старте сервера бесплатная экипировка это C-grade, все остальное уже будет за ADN, B, A, -S. Игра сезонная, то есть примерно каждые три месяца происходит вайп и все начинается заново. Также это противостояние, чтобы не было такого дисбаланса между новым игроком и старым. Но не, но не беда, если вы пришли в середине сезона, ведь э, по истечению какого-то срока жизни сервера э, уменьшается цена на шмот. То есть, к примеру, старт сервера игры и топовый шмот будет стоить каких-то запредельных денег, а, в середине сезона он уже будет более доступен новичку, без особых усилий вы сможете рано или поздно ли на него нафармить концу сезона так вообще там за копейки не суть вот вы появились купили все всю, всю экипировку расходники соски не соски пошли воевать за, за убийство игроков вам начисляется адена если вы находитесь в группе то за убийство игрока э, эта Адена будет распределяться поровну между всеми. Это выгоднее, потому что вы можете поиграть за Биша и не переживать за то, что вы не можете убивать, но деньги вы будете с этого получать. Э, за захваты вам тоже будет начисляться деньги. Ну, всем одинаковое количество, естественно. Вот. Я считаю этот проект очень интересным, так как э, зашел пофанился получил какое-то наслаждение никакого мободрочинга не нужно и вышел PVE вот. контент он здесь конечно в любом случае есть монстры э стоят э но у них дроп немножечко другой то есть с них будет падать вам одна монетка всего лишь э с каких-то более хайлевельных там чуть-чуть побольше вам будут падать цп банки вам будут падать э тату-краски, ну, какие-то вот незначительные расходники. Что по поводу доната? Есть донат для премиум бафа и есть донат для премиум аккаунта. Стоят это в деньгах очень-очень недорого, буквально 300 рублей у вас все это есть. Вот. Но я не вижу смысла донатить на премиум бафера по причине того, что здесь неограниченное количество э, субклассов на одном персонаже. То есть, если позволяет компьютер, сделали второе окно, сразу же буфера, прокачали его, взяли субкласс, прокачали второго буфера и все вот вот в таком духе. Потом забафовали свое основной PvP класс, бафы длятся 2 часа, то есть даже если это какой-нибудь двухминутный денс, он на вас будет висеть два часа. При смерти... У вас, по-моему, в пассивках есть ноблис, бафы не слетают. То есть не нужно будет постоянно перебафываться, перебафываться, перебафываться. Умерли, бафы остались, ничего страшного. Поэтому определенно это достойный проект. Есть другие также ГВЕ проекты, их не так много. Но вот этот самый старый, самый стабильный здесь постоянно есть онлайн. И при старте всегда очень весело. Вот на этом все проскрайд это сервер x50 также есть комплекс x1000 и x15 постоянно открывают какие-то новые сервера на рейд повыше типа x20 x70 x1200 и так далее вот проходит какое-то некоторое количество времени и сервера объединяют x50 x70 вместе и так далее вот, тем самым привлекают народ. И самое главное, что при объединении серверов никто ничего не теряет. У вас остается все добро, которое вы накрабили. А если вы новичок на сервере, то скрайт максимально лоялен к вам. Есть очень много всяких промокодов для новичков. Вконтакте вы можете подписаться, выполнить ряд заданий, ну там репосты. Тоже вам за это будут давать донатки, вам будет давать за это премиум-баф, вам за это даст серебро, ну и так далее и тому подобное. Также как только вы заходите в игру, при достижении 40 уровня у вас начинается еж... капать ежедневный бонус за просто провождение времени в игре. Для новичка это огромный буст. Вы стоите, ничего не делаете, вам достаточно просто зайти на сервер у вас начинается отсчет каких-то бонусов Кстати, это вот кубики из них могут выпасть голдешники, это донки серебро, премиум аккаунт ну, блуева и даже блески блески и грейда вот. поэтому, будучи новичком вы зашли, получили этот ежедневный бонус продали донатки у вас на руках Хорошее количество денег, и вы оделись там, к примеру, в Династию или еще во что. -то. Ну на что денег хватило. Вот. Поэтому проблем со стартом у вас не будет. Но стоит обратить внимание, что это X50 сервер. Это PvP -шный, по сути сервер. Так что нужен будет буст. Но поначалу вы оденетесь легко дальше по поводу визуальных каких-то эффектов на сервере просто куча всяких аксессуаров там всякие маски внешки вот. вы можете при помощи шифта shift нажали нажали на ту внешку которую хотите просто примерить как это будет на вас смотреться очень полезная функция Внешки какие-то есть визуальные эффекты типа такого. Естественно, костюмчики любые. К примеру, горничная. Ну и скины на пухе. Это все является оборотным зельем, никаких статов этого вам не даст. Вот, пожалуйста, оборотное зелье не нужно будет снимите это является бафом так что ничего страшного не будет по поводу если э, у вас слабый компьютер нужно понимать что все эти внешки все эти эффекты это очень сильно перегружают ваш компьютер э, вообще не проблема взяли прописали cfg здесь вы можете заблокировать тех же самых торговцев чтобы они у вас не появлялись в геране к примеру э, Анимация бафов, костюмы, скины оружия, эффекты, плащи, аксессуары, все остальное. Вы это все выключаете, и у вас минимум тратится ресурсы вашего компьютера. По поводу фишек, некоторых фишек инвентаря. Допустим, хочется удалить какой-то предмет из инвентаря. При при помощи сочетания клавиш Ctrl, Alt и левый клик, Начинаю просто делетать. Он пушку даже, предтоповый лук, он удалю, серебряного нет, удалю, он плюс десятую, ворпу, удалю, все. Если что-то не нужно, максимально быстро в любом количестве это удаляется. Ну вот что делать, если удалил лишний предмет, ну случайно, как я сейчас, пред, лук предтоповый, подходите к любому npc у которого есть вкладка выкупить бабах в течение 8 часов вы можете вернуть любой предмет который вы продали или удалили с продажей тоже все очень просто к примеру я пользуюсь этой функцией постоянно и это экономит огромное количество времени с не нужно вот так вот перетаскивать там все это дтп клавишу alt зажали и начинаете продавать все предметы не трачу он у меня тысяч цпшек одним кликом бабах продали все продали опять же что-то лишнее не беда не проблема в течение 8 часов можно все это выкупить офигительная функция как по мне по поводу по поводу еще получается сосок тоже удобно добавили теперь соски отображаются в отдельной какой-то панельке они у вас автоматически используются их не надо больше перетаскивать куда-то на саму вот эту вот панель я не помню как включить еще дополнительную панельку возможно в настройках я сейчас этого показывать не буду захотите сами разберетесь на скраде реализована еще доп панель куда вы можете засунуть э, талисманы для ПВП, ну сами знают деталики какие-то чтобы они автоматически переключались пояса эпик, бижутерию чтобы все это переключаться то есть не макросить все это дело а просто вот у вас дополнительно будет окошечко и там вот все начинаете тыкать тоже очень очень удобно по поводу макросов считаю это очень важным моментом я ими пользуюсь постоянно Добавили очень большое количество картинок, то есть вон можно картинку Элегии засунуть, засунуть туда шмот и все, у вас вон у меня уже Венера засунута, к примеру. Вот. картинок очень много, но любой вкус и цвет, Патерикол, Хурикана, все за все, супер, удобно. А, по поводу самого Макроса, а раньше как дело переходило, вы перетаскивали? какой-то предмет на панельку потом уже перетаскивали на макрос здесь этого делать просто напросто не нужно так как у каждого предмета в игре есть индивидуальный номер правильно и игра его запоминает игра его видит если я сделаю этот макрос я просто перетащу предмет из инвентаря он у меня будет работать. И предположим, я этот предмет передал кому-то, другу своему. Он мне через время отдал его. И что теперь? Получается, макр сломан? Нет, все это не так. Не понял? А, понял. Если вы передали этот предмет куда-то. Макрос у вас не ломается. Он все так же. У него есть этот номер и тема. Сейчас он естественно не работает. Мне его не хватает. Лично хранилище. Заходим. Забираем. Макрос снова работает. Супер. Перекидываете, выкидываете, отдаете. Макросы не ломаются. Дальше. Отображение скиллов и дебафов. Вот это тот же, тоже очень важный моментик. Тут наверное придется тэпнуться. Хотя, нет, зачем? Отображение скиллов и дебафов. Важный моментик. То есть на Олимпиаде, при ПВП, против кого-то вы деретесь. Если вы держите его в таргете, вы держите этого персонажа, то вон сверху обратите внимание, у него будет показываться, что он использует э и как этот скилл выглядит. Также скорость, скорость каста этого определенного умения. Да, немного имбалансно. Вы теперь можете знать, когда Берс или АВ используют отражалку и тупо ее откайтить. Ну, не все так просто. Свои хитрости тоже есть. И отображение дебафов. Очень тоже удобно. Сейчас не смогу показать. Кровотечение можно ли использовать? Да, да, можно использовать. К примеру, это все настраивается в то панель, которую вам надо. Видите, снизу у меня показано успешное или неуспешное. Это относится ко всем бафам, дебафам и так далее и тому подобное. Теперь вы будете знать на боссе или в пвп прокатил ли у вас тот или иной дебаф. Не надо смотреть пялиться в чат или надеяться на какой-то рандом. Супер. По поводу... Олимпиады самой. В игре реализованы такие пушки. Они стоят недорого. Ее может купить даже не донатер. Они стоят 99 галдешников за одну пушку. И просто дают вам стопроцентный шанс наложения этого эффекта. Мы в Блесбоде можем заюзать там, не знаю, этим скиллом можно ли. Спорт нет, нельзя. Мы, мы просто... За 1к степнулись на Оли, Бабац, Боди уже на вас висит. Супер, менталка и все остальное. Все это работает. Очень важный момент. Когда, если хочется выполнить квест на Олимпиад Честы, где мы пытаемся дропнуть Олли кольцо на криты, или что-то еще полезненькое выбить, тоже все очень лояльно настроено. Теперь Олимпиада с утра до вечера, активно всегда народ гоняет вы вы быстро найдете себе бой но при этом не будете тратить очки ну и получать тоже олимпиад очки не будут начисляться и тратиться то есть зашли утром откатали 10 квестовых боев получили свою награду не потратили при этом никаких очков все Замечательно. Если хотите рейтинга, это уже с вечера до скольки-то до 10 по МСК, если не ошибаюсь, не важно. То есть супер. Также, если свернули, вам оповещение высветится. Что через 15 секунд бой вы не пропустите. Увидите 100%. Играю такое продумал, скрай. По поводу заточки шмота ЛС-ок и заточки скиллов тоже все сделано максимально упрощенно то есть что такое скрайт он снимает с вас вот этот вот, вот ненужную не нагрузку там что то лишний раз перетыкивать затыкивать и так далее и тому подобное а, тут все авто к примеру бац я могу нажать выбрать благ могу нажать автоматически и выбрать какое значение мне нужно 15 запустить и он у вас будет точить не хотите блесками точить ни вопрос ни проблема тоже выбрали так этих нету значение выставили допустим обычными кодексами сначала до плюс 10 а свыше 10 мы будем точить уже мастерками очень удобно. Начали, запустили, пошли покурили, скилл готов. Также это касается и э, заточки пух, бижутерии и всего остального. Взяли инчанку блесную, строго блесную. Э, нажали вкладку автоматически. Выбрали значение, сколько вы будете тратить обычных инчантов, Выбрали значение, до какого вы хотите точить блесными и точите одной кнопкой ушли покурили возвращайте шмотка 10 там к примеру готово по поводу лесок аргументации тоже все очень просто вставили пуху где у меня нету а, блин вот лески жалко у меня нету лески я бы сейчас показал вставили пушку вставили леску здесь есть кнопочка авто но сначала не принес вручную допустим начинаете тыкать бац лска вставилась дальше не нужно заходить в удаление агментации если хочется не понравился лс удалить его нужно моментально просто сразу же начинайте зачаровывать все предыдущее удалится, новое покажется одним кликом это все делается раз два три готова понравился лска оставили во вкладке «Авто» э, можно автоматически, опять же, уйти покурить и найти нужный вам LS. Будь он пассивным, будь он активным, э, там выбирается какой конкретно. Рефрешка, дуэль might, и все, и хилка какая-то, может рефлект, э, пассивка какая-то, фокус, к примеру. Или плюс-стрэндж, или кон или, или INT то он, он вам найдет и остановится. Также какие-то сдвоенные а, характеристики, вы можете просто даже тыкнуть, я хочу там сдв... хорошую характеристику на уворот, хорошую на шанс крит удара. Все очень и очень просто в этом плане. А, атрибуты тоже кликаются в, в один раз. Нажали, нажали атрибут, выбрали шмотку. И выбрали количество атрибутов, и он вам ровно за секунду до 4 левела, либо до 7 просто прогрейдит это все как надо. Вот. И последнее, о чем стоит поговорить на сервере, это донат. Он разномастный, тут нужно много чего купить. Если вы новичок, то накопить на премиум аккаунт очень и очень, очень сложно. Но возможно, так как вам каждый день дается за голосование донатки, за время прохождения в игре донатки. Из кейсиков вот этих вот, которые три в день даются, вам тоже может чуть-чуть там две донки выпасть. Копите, копите, копите, рано или поздно у вас будет от примак, плюс за аден, докупите. Вообще не проблема вам, даже блуева может выпасть. Здесь три вида доната, извиняюсь, премиум аккаунта. 50, 70 и 100. Вот этого цена и варьируется. Сами сами понимаете, что 100% премиум аккаунта это самое выгодное на один день 79 донок. Это бешеные деньги, я считаю. Не знаю, как надо фармить, чтобы их купить Вот, запомним, 21 день. Донат нужен на премиум аккаунт, на премиум баф баф я не сказал баф есть абсолютно весь и разница между премиум бафом и обычным бафом небольшая тут только если говорить о их бафах и виктори виктори вам сразу же будет плюс 15 то есть без потери скорости бега но в случае чего виктори есть и обычная поэтому много вы не потеряете Какого-то большого дисбаланса нету. Но еще раз повторюсь, что все равно эти сертификаты премиум баф вам выдают, их разыгрывают и бесплатно даже просто раздают как промокод всем. Но в случае чего 21 день 149 золота. Итого это уже 750 да, премиум аккаунт плюс премиум баф. Есть всякие сервисы наподобие купить статус дворянина но не вижу в этом смысла проходится квест там чуть ли не за полчаса он тут упрощенный а, для сервер для клана очень, очень даже тоже лояльный увеличить там клановое хранилище Дороговато выходит проще самому это все накрабить но если надо то функция такая тоже есть а, и вот на это стоит обратить внимание Премиум аккаунт не дает вам плюс бонус к заточке, он дает вам только плюс, естественно, опыту и выпадаемым, шанс выпадаемых предметов ну, и количество адена, естественно. Вот. За отдельную оплату вы можете купить на сутки плюс шанс к заточке, это будет буквально плюс 2%, но хотя бы 2%. То есть захотели поточиться, готово, покрафтиться, готово в инстанс без ограничений это подразумевается что на фринтезу к примеру где нужно 11 человек вы можете зайти в одного без дополнительных окон и тому и так далее и тому подобное не стоит мучиться есть трудно на пве урон больше урона будет по мобам за 29 голды в день Откатить инстанс, у него есть ограничения по количеству использования раз, по-моему, один или два в день можно использовать, чтобы сходить, сходить вон на Близнецов или в Камалоку. А вот Блесный Закин, Фрей и Фрин, фринтез ну, будет немножечко подороже, О, точнее Фринта 3 голды. Так что это все равно накладно. Эти 49 голды нужно откатить, будет каждому члену пати. По сути если вы не купили вход в инстанцию без ограничений естественно поэтому доната в игре очень много на статы он по сути не влияет но на скорость фарма влияет очень даже сильно донки вам даются в большом количестве тратите вы их также сервак больше заточен наверное под клановые какие-то и групповые сражения за топ-спот происходят постоянные замесы. Так что думать и решать вам. Играть здесь не играть. Онлайн бешеный. В основном клан пачки. Соло игроков тоже очень много. Но в топ-споты вам дорога в соло будет, понимаете, сами закрыта. Вас просто придет и загрязет целая пачка. Вроде бы все рассказал. Пишите в комментариях. Что я, может быть, забыл или какие-то вопросы. Спасибо. Теперь про сервер Astereos. Тут все вообще совершенно непросто. Во-первых, он находится, естественно, в топе номер один, э, сервер x5, есть также сервер x7, э, так же, как на скрайде, пройдет какое-то количество времени, их соединят, <coughs> вы ничего не потеряете. Особенность сервера заключается в том, что он полностью классический, без каких-либо наворотов, внешек, и как на скрайде, только шляпки и все. Вот Серверу уже 15 лет без вайпов, то есть долгосрочный такой проектик. Если вы когда-нибудь забросите и захотите вернуться, у вас все останется и я считаю это замечательное преимущество. 15 лет уже серию и онлайн здесь ломовой что на x5 что на x7 сейчас достаточно ну, все локации заполнены я сейчас в не и тут хватает он и новичков и трейдеров хотя геран это основная торговая площадка есть еще специальная зона для торговли где тоже парнас если не ошибаюсь тоже все просто все места забиты вот, за онлайн можно не переживать он тут есть, он тут бешеный значит, что делать если вы новичок <coughs> если вы новичок то начинайте, допустим прокачивать основу сразу же сюда запихиваете бафера, к примеру, если можете себе это позволить, если не можете то тоже проблем не будет, вы сейчас поймете почему первое на сервере есть ограничения по количеству окон. Их всего два. Это бесплатно. И если вы хотите подключить третье окно, то это будет стоить 10 серебряных монет. Серебряные монеты даются за голосование, ну и покупаются просто у людей. стоит они достаточно дорого, поэтому для новичка в самом-самом пристарте их найти будет практически невозможно, если вы не донер, на да, закинули. Купили несколько донок, продали на Адену, купили серебро. Вы поняли. Третье окно я подключал максимум, четвертое не пробовал. Но насколько знаю, можно даже и четыре окна. Но это очень накладно по деньгам выходит, поэтому Астериус этим-то и отличается. Что здесь в основном все играют в одно окно, а второе уже только буфер. Поэтому, как новичку как новичок. Вы будете нуждаться везде. Несмотря э, на то, кем вы играете. Понивод, СБ, Берс, БД, танк какой-то, маг. Вы найдете себе пати. На любом уровне. К примеру, сейчас сегодня пятница вечер. Почти вечер. 4, по-моему, по Москве сейчас. Неважно. Э, давайте посмотрим... Куда что собирают? и <coughs> Куда там еще? 83 третью лабу собирают. 60-й рифт собирают. Две пачки. На залив в Виталите собирают. 70-й в Суашке. Хиралак. Рифты, ЗИ. В 29 комалоку собирают. Вон уже 9. Уже собранная пати. То есть даже на двадцатом уровне вы найдете себе пати. вот. Ну да, и вон в 50-й рифт. Это как я считаю, это замечательно. То есть, несмотря на то, кто вы, пати будет, все равно для вас. Что по поводу доната, он очень щадящий. Одна донка, я не буду говорить сколько сейчас, но от 30 до 70 рублей одна донатка стоит. К примеру, есть такая возможность. Создали персонажа, кинули сразу же донку, увеличили рейты. Здесь вот примак, а одна донка это на 3 дня вам премиум аккаунт. Никакого бафа нету, только до 70 5 или даже 6 уровня есть у NPC баф и все из особенностей сервера подчеркну, что здесь правки баланса у классов есть. К примеру, паладин не может использовать две иконы одновременно. Нету больше этого безумного человека, который под 250 спида подбегает к вам из двух критов. С бланты вас просто уничтожает с максимальным атак спидом. Я играю за паладина. Я знаю о чем говорю. Также у паладина нету э, возможности отхиливаться скиллом под названием жертвоприношение. Этот моментик тоже убрали. То есть вы не будете терять хп, но и выхиливать вы его себе тоже не будете. Неважно точно у вас на 30 или нет. Э, паладином нельзя хилиться. И пользоваться двумя иконами Сделано это для того, чтобы не передамаживать Дистроф да, И в пвп не вносить этот имбаланс Некий Дальше Есть Вот такой вот этот замечательный Питомец Он доступен всем абсолютно Но Естественно нужно Выполнить ряд квестов Сначала на Саб выполнить, потом докачать саб э, самонера до 80 уровня, получить трансформочку, после чего вы призываете этого питомца, выходите из трансформы и вуаля, питомец с вами остается. Это не какая-то имба, потому что сам этот питомец не обладает какими-то запредельными характеристиками. А плюс если вы его убьете, воскресить вы его не сможете, только заново придется входить в трансформу, которая имеет перезарядку в 4 часа, Поэтому это не имба, ребят. Вот. Единственное, что имба, то с, даже с этим самодером можно залетать на Олимп. Он будет с вами, он будет помогать вам дамажить. Но опять же, один раз его убьют, он в КД. Это вот что касается... Этого питомца и паладина. Также есть какие-то еще нерфы и бафы друг другим классам. но ну, я о них просто не знаю. Вы можете там почитать на форуме. Если я что-то говорю неправильно, поправляйте меня, все это обсудим. Итог. Маленькие рейты x5. Пати вы найдете всегда. Реализованы абсолютно все моменты L2, которые мы так любим. И спойлы, и квесты, и лабы, сборы на боссов на всех уровнях, ну, кроме, может быть, 10-го, да, ребята, ну тут что сменяться-то. Большой онлайн, и есть немножечко упрощенных квестов, их не так много. Во-первых, квест на вторую профу, он не полный, вы просто копите денежку, 3 миллиона денег, и у определенного NPC э, покупаете этот, этот квест и сдаете его за 5 минут. То есть не надо тратить 4 часа на все эти марки на 40 уровне. Вот. Это бесячий очень квест. Поэтому все намного проще. Заплатили 3 миллиона денег. Сдали квест на вторую профу. Готово. По поводу нублиса. Э, то же самое, тоже упрощенное, как и на многих-многих пиратских серверах. Набили 100, 100 мобов в конце, в самом, чтобы не тыкать боюма, Набили 100 мобов, готово. Вот Сап класс только квестом полным. Так что хардкора на сервере хватает. Ну, в целом, вроде бы все. Донат, кроме премиум аккаунта, больше нету ничего, чтобы влияло на на разницу между обычным игроком да и донером поэтому донат лояльный примак вы этот можете намутить собственноручно к примеру я начал на x7 сервере играть э сходил в каты, набил там 50 уровень и к 50 уровню я уже смог себе купить премиум аккаунт и играл я за овера вот Намутил Адену купил и за три дня, сами понимаете, на 50-м левеле смог приумножить эти деньги в много раз и поддерживать примак всегда. Я не покупаю себе на месяц, потому что я столько не играю. Зашел в выходные, пофанился как раз пятница, суббота, воскресенье и все, и вышел. Вроде бы все. Всем спасибо.